Пообщаться, и будем отвечать на вопросы. А новость такая. Так что ты следи за вопросами, Конечно. чтобы это да в США собаку трижды переизбрали на пост мэра. Я вот предлагал кота избрать у меня президенту. Когда, если не Путин, то кто? То описку делали, если не Путин, то кот. Да, и вот я предлагал, говорит, у меня кот Баси, он хороший такой, он не гадит, не кусается, ласковый, смотрит постоянно, вот я думаю, сейчас даже сидит, смотрит нас с тобой, такой замечательный котик, я предлагал его и говорил, в любом случае будет лучше, воровать он не будет, нет Ротенбергов никаких и так далее. Я смотрю но... на некоторых российских мэров, точно уж лучше Басик да, твой... конечно, но вот собак лучше 100%. Собака, 100%. Но американцы, видишь, они по этому же пути идут. То есть собака лучший мэр. Почему? Ну, потому что местное самоуправление действует и не хочет никаких фюреров. Нафиг они нужны, эти фюреры, да. Если система управляемая, ну пусть пес и, и будет там главным. Ну, как должен какой-то быть символ. Ну, мэр это символ. Ну вот вам, пес, хороший, красивый. Он, ты зря фотографии не повесил. Очень красивая собака, наверное. Нету новости, которая прямо сегодня мне больше всего да, для скажи меня такое. была самой важной. Форбс опубликовал список самых богатых семей в России. И в этот список самых богатых семей в России вошла семья зятя Путина, Кирилла Шамалова, с состоянием, по-моему, 2,4 миллиарда долларов. Это к вопросу о тайных богатствах, к вопросу о том, что, значит, он лично там ничего не делает, никаких схематозов. Ну вот, пожалуйста, лично персонально обогатил своего зятя. Зять стал самым молодым долларовым миллиардером в России, сейчас вот у него одна из самых богатых семей. Почему? Ну, потому что во-первых, просто я даже же тогда на Путина подавал в суд, личным своим распоряжением передал тоже беспроцентно из э, государственного бюджета миллиард долларов ему кредита да, на 20 лет там, беспроцентного. Потому что делают такие схемы, при которых он там может покупать всякие эти сибуры и все остальное. Вот, пожалуйста, своему дядь, зятю отдал наши миллиарды. Многие миллиарды рублей, 2-4 миллиарда долларов. Это та вещь, за которую конкретно человека можно привлечь к уголовной ответственности и посадить. И нужно это сделать.